Всем привет, меня зовут Нес, я хочу рассказать о том, как можно очиститься при помощи воды и молитвы. Для этой практики вам понадобится источник воды, если дома это может быть душ, ванна, если это на природе, то закрытый, открытый водоем, неважно. Итак, если вы будете проводить практику дома, то нужно будет включить душ, направить струю воды четко себе на темечко и произносить определенные слова. Можно вслух, можно про себя. Главное закрывать глаза и концентрироваться. Если же это будет открытый водоем, то достаточно будет зайти, возможно, вот так вот. Умейте нырять, долго задержите дыхание, пожалуйста, погружайтесь полностью в воду. Или можно, вы прочитали слова, после этого окунулись, как на крещение. Окунулись и вынырнули. И когда эту практику можно использовать? Ну, когда все навалилось, больше нет сил, просто для каждодневной профилактики плохого настроения, когда что-то болит или вы сильно переживаете, подойдет абсолютно в любом, в любой ситуации. Главное это постоянство. Если вы будете каждый день ее выполнять, то гарантированно получите результаты. Дальше. Визуализация. Визуализация это очень важно. Когда вы читаете слова, вы должны представлять себе то, о чем вы просите, то, о чем вы говорите. Расскажу на примере, если вы в ванной, направили себе душ, закрыли глаза вот, и начинаем читать слова. Можно вслух, можно про себя, как вам удобнее. Итак, поехали. Сам текст я прикреплю ссылочкой под этим видео, Вот вы можете его скопировать. А сейчас расскажу подробно, что вам нужно представлять для того, чтобы эффект был максимально хорошим для вас. Итак, душ, закрыли глаза, и произносим. Матушка вода, очисти меня, мое сердце, мою душу, мои мысли. моей негативное, пустое, лживое. То есть вы представляете... Возможно, какие-то ситуации, которые у вас накопились. Возможно, вы это представите, если вы больше визуализируете, какое то черная, серой массой на себе, внутри себя и так далее. И вы представляете, как это все вместе с водой вымывается из вас. Поток воды как будто проходит сквозь вас, забирая все это вместе с собой. И все это сливается в слив в ванны. Пустое, лживое, оставь чистое, светлое, искреннее. Вы можете представлять как конкретное ваше представление чистого, светлого, искреннего. Либо это конкретные ситуации, что бы вы хотели оставить в своей жизни. Вторая часть молитвы. Матушка Земля, прими мою негативную энергию, себе во другим во благо. То есть вы представляете вот эта вся черная биомасса, слившаяся с вас, как она уходит Можете, хотите, трубы представляете, хотите напрямую, что она уходит вот в саму землю. И постарайтесь ощутить то, что действительно это переработается в какое-то благо. То есть нет чего-то истинно плохого или истинно хорошего. Природа сама разберется, что с этим дальше делать. Главное искренне об этом попросить. И завершается молитва фразы «Господи, очисти меня». Тут можете представлять, можете не представлять себе образы, как вам больше нравится. Итак, удачных вам практик. Повторяйте каждый день, не забывайте визуализировать. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи. Пока-пока.